Здравия всем здравым и на пороге здравости, добра, тепла, света, круголетия, полетия, вселетия. Сегодня у нас 10 марта, ой, апреля, ой, март. что-то я март вспомнил. 10 апреля, полдвенадцатого утра по Москве, вот засниму сейчас цветочки. Так, ну, царская корона еще никак не этот самый, не распустится. Так, вот. Вот. А, видите, валялась, погнулась, а сейчас выпрямилась. Молодец. Вот, растение само знает. Ну, конечно, напакостили эти со своим снегом тогда. Ну, ничего. Не заморозили, не посмели. Так, вот тюльпаны уже головки повыпускали. Стрелочки, вон эти. Стрелки выпускают тоже. Чуть попозже будут свести. Давай. Так, а тут уже распустились. Вот такие желтенькие. Распустились. Вот тоже повыпускали стрелки, тюльпаны. Так, ну, поднимаются. Так, поднимаются эти пионы. Пионы поднимаются. Вот абрикоса уже начинает. Видите? Начинает распускаться. Сегодня у нас тёпленько. Вот такая старенькая уже абрикоска. Вот видите? Ой, красота! Какая старенькая абрикоска. Пчелки летают над цветами. Вот, вот видите, там выше... спускается, значит будут абрикоски, так это сирень на светочке, сирень, а это вышло на улицу, то видите, почечки, здесь все равно ветерок подувает и холоднее, вот абрикоска цветочки, они сначала цветут а потом листья. Вот так. А, веточки. Красота. Он желтики там. Он и пчелки летают. летают, кушают Это вишня Тут, Видите, скоро листья распустят А потом будет свисти Красиво Так красота Когда цветут Деревья Это неописуемая красота Это груша Вон она Видите, какая большая это неописуемая красота. Не сравнится ни с чем, когда вот у пакости накидают на деревья. Нет, когда цветут. Хочется, конечно, посмотреть, как гранат цветет там. Вот как сакура цветет. Вживую посмотреть. Ну, ничего, все мы посмотрим. Вот. Видите, тут на улице фиалочка. Пчелки летают. Вот так. Вот. Значит. Пчелка сидит, кушает. Кушает. Вот. Еще какая-то прилетела. Мошка. Оживают. Все, все оживают. Вот у нас небеса какие. Солнышко светит. Вот, видите? Но он ветер. Ветер подувает. Плюсовая температура, наверное, где-то градусов. 10. Это а то 15. Но. Ветер дует и холодно. начинает расцветать все растет цветет как я говорю и начнет плодоносить ну и вот в саду чистец видите распускается но ну, еще не весь распустился вот. воронец там вон фиалочка чистец кто-то там лазит Внутри кушает Боробьи вот. поют песни А вот сирень У нас Скоро распустится Все, пока-пока